Мое имя на запотевшем стекле. Едут там баянеры, едут задалека, едут Капки вниз, пасть, не разбиться бежит за карниз В тени птицах по земле едва крыла И щучка спится в колесницах Кто небо, кто земля И ты, красная рябина, Я родился быть скотиной. Ай, дари, дари, дари, дари, дари Мы боролись за беда. Дали, наваляли тумаков, ай дари дари, дари дари, заберите, что не дали, Ах помятые сандали, Ах растегунуты штаны. Я больше не приеду Ты, сука, я бяга Ты будешь только плакать И грызть ногти с лаком И чисто пред ноги Помнить твой сладкий запах Я музыкантом, я буду гитаристом с бархатным бантом. Я бросил мить, я бросил димитрол, я и роблюз, я и рок Я знаю, знаю, она меня оценит, я пришел под предлогом. За немного много денег я играл и вот так. Она сказала, знаешь, тебе не стоит что она, по-моему, у тебя ничего не получается. Решил не ковырять в носу Наверняка ей понравится моя игра на басу Как мне кажется, я играю прекрасно Но она мне сказала, не обречитесь напрасно Я бросился в пропасть, я бился о сен я не знал, чтоб еще с тобой сделать И когда моя жизнь стала сухая и поганая Я понял, что пора браться за ударное. Прикасаем напивался яда, я бежу со взгляда И когда я был абсолютно пьян, я понял, что пора бросаться за Я играл весь день, я смотрел что Я был, я тот самый, у меня все вышло Я спешил сообщить, она смотрела даль, Моя игра, похоже, тянет на медаль Она сказала, знаешь, ты, конечно, милая Совсем все равно. Вчера мне было плохо, Сегодня мне все похуй. Мне принесли смех и веселье. Чего потом был стресс и прохмелье? Вчера мне было плохо, Сегодня мне все похуй. Мир устроен просто. Из грязи и воды Черные колеса Белые следы Вчера мне было плохо Сегодня мне все похуй Я живу на все регистры педали, я вам играл до самого утра. Ну, в общем, до свидания, мне пора. Небо набрякла над нами, глумливое нарево брадит волна, туберкулезным кровавым плевком, тусклое солнце в любом закон. Про туберанцы Вселенную лижут людей миллиарды, как черви мыши. Дар свободы стада Мой трик утопает в ликующем да, А телки так тянутся к тюнингу Тело слипают со складки Затылков в Прогордное сало зажравших все тушь бесовский оркестр бодро хрюкает тушь, и твари травой травят Труп свой играет смердящую жизнь и золотой прожигают и Круглосуточной месы на копищах лутаса, травых гермеса, Снова один в поле, и я готов огонь не наглых больных городов, Не верю уже в потолок, потологи, Не слышат меня их выим бандерлоги, ржут. В словах любовь, вера и честь Да, что у них есть лишь ебаться и есть Но вы, кто избегнул, тенет по Кто шел не страшась регионов и хаски Ора, пронобись, молитесь за нас Наш Припанкованный джаз, Зловещий кометой, душа моя к небу, творите мне за упокой.